Ну что ж, Михаил, рассказывайте, чем занимаетесь помимо трейдинга и инвестирования вместе с нами? Я занимаюсь кондиционерами, продажей, установкой. Расскажите, Михаил, сколько заработали за последний месяц благодаря подписке? И также расскажите про подписку, которую пользуетесь. Я пользуюсь и Сим Ньюс, и Сим Stocks, заработал порядка 55%. За последний месяц. Это очень много, на самом деле. Ну, а самый яркий момент в торговле какой у вас был? Ну, это когда по S&P 500 одним ордером закрылась 100 тысяч. Одна сделка принесла порядка 33% к вашему депозиту. Сделка по S&P 500 была благодаря 7 стокс. То есть, я еще думаю, вы теперь понимаете, что было правильным решением оформить еще вторую подписку, как раз таки. Это очень круто. Я вас поздравляю. Очень крутой результат. Ну, как все узнали о компании? Как давно уже сотрудничаете? Ну, узнал порядка четырех лет назад вообще в интернете. Нашел, следил. Ну и уже до этого тоже сотрудничал в компании. Давно уже с нами, как один из ключевых клиентов. Я так понимаю, уже не решили не останавливаться на достигнутом, решили еще недавно вот приобрели еще один продукт нашу автоматическую торговую студию 7 Lab. Так, Адванс тоже на 10 месяцев подписку купил. Да, вот буквально мы скоро с вами уже будем э, подключение производить. Опять же, это мой любимый вопрос с перспективой также на управление да, CM Lab PRO. То есть, я так понимаю, вообще вам в CM Lab PRO понравилась дополнительная возможность подключения нефтяного и модуля, именно модуля по металлам, да? Ну да. Да, супер. Ну, кстати, в целом, да, еще на CM Lab PRO, ну и на адвансе вам можно... Не регулировать настройки отдельно под, ну, вообще под весь депозит. А на CMLAB PRO вообще можете отдельно каждый актив регулировать настройку от консервативных до агрессивных. Рада, что поделились своим мнением. Спасибо вам за уделенное время. До свидания.